Барский. Это функциональная эргономичная мебель с пятилетней гарантией от украинского производителя. Выбирай свое идеальное рабочее место с существенной выгодой на нашем фирменном сайте barsky.ua.